Привет, на связи снова Евгений Вишняков и сегодня мы будем вместе устанавливать с тобой браузерный кошелек MetaMask MetaMask нам необходим для того, чтобы работать непосредственно со смарт-контрактами это очень просто, удобно, потому что кошелек находится в браузере и нам нет необходимости использовать что-то другое тем более эфировский кошелек MyEtherWallet не работает со смарт-контрактами. Все, что нам необходимо сделать, это перейти на сайт metamask.io. Ссылочку я обязательно оставлю в описании. Здесь мы видим, что можем использовать в Chrome, Firefox, Opera и Brawl. Ну, я буду на данный момент сейчас использовать, устанавливать его для вас в Opera, потому что в Chrome у меня он уже стоит. Нажимаем на Opera. Опера. Дальше жмем «Добавить в оперу», «Установить». Так, наш Метамаск установился. И сейчас ты можешь видеть вот здесь вот в углу «Лисичку». Жмем на «Лисичку». Жмем кнопочку принять, проматываем вниз и тоже нажимаем принять. Далее мы устанавливаем наш пароль, который я советую все-таки записать опять же в файлик. Давай я открою также и запишу сюда пароль. И придумаем что-нибудь крокозябру специально чисто для видео я его копирую опять нажимаю на лисичку ввожу пароль и повторяю пароль нажимаем применить это наши 12 слов для восстановления данного кошелька нам их нужно обязательно скопировать если мы Будем устанавливать где-то в другом месте или на другом браузере наш кошелек MetaMask. Нам эти слова обязательно будут нужны. Сохраняем. Все, я говорю, что я сохранил. Все, наш MetaMask установлен. Теперь мы можем покупать и продавать. Нажимаем на три кнопочки и копируем адрес нашего кошелька и обязательно его сохраняем на данный адрес кошелька нам нужно будет перевести немножечко эфира чтобы наши транзакции могли проходить в сети эфира и теперь мы можем его применять ну и оплачивать закидывать нашу крипту эфир на любой Так-так-так, забыл как называется, а все вспомнил, забыл, смарт-контракт, все теперь легко и просто мы можем использовать данный кошелек для смарт-контрактов, переводить денежку и получать обратно, на этом все, с вами был Евгений Вишняков, до связи, пока-пока.